И всем привет дорогие друзья с вами трэш free fire и на этом видеоролике я вам покажу как же быстро ставить стенку самый простой способ и самый легкий способ вам ничего не нужно делать просто нажимайте на стенку, и оно само ставится подпишитесь на канал поставьте лайк и нажмите на колокольчик напишите в комментариях как вы ставите стенку. быстро. За сколько секунд ставится стенку? И мы погнали на видео. Вот. Нажмем на тренировку. Сейчас загрузится. И самый быстрый способ, и легкий способ. Вот сюда заходим. Вам не нужно ничего убрать, Вот смотрите, вот так стреляйте. Сначала пацаны, вот так делайте. Нажимаем на настройки управления. И потом здесь есть умный бросок стенки. Стены. Стены. стены. Ну, вот здесь вот есть эта кнопка. Вот такая джойстик. Рядом вот такая, джойстик, смотрите, вот такая, круглая сейчас покажу на 100 поставил и вот здесь, вот, круглый вот такой выходит, если убрать это умной бросок стенки вот такой, ну уже уберется вот видите включаем вот теперь, вот включили нажимаем вот так и если мы вот так стреляем и просто нажимаем на стенку, оно ставится само. Смотрите, просто нажимаем. Но я нажимаю стенку с капсулука. Вот с каплус. вот. Сюда ставлю. Если я нажимаю на капсулу, вот оно само ставится. Вот так то Вот видите? Ну, с телефона тоже легко ставите куда-либо. Ну я не нажимаю на мышку, просто стреляю и потом вот так стреляю и сидя. Стреляю. Вот так еще смотреть. Вот так стреляю и само ставится. На... Давайте в ультиматуме попробуем. Заходим в альтиматум. Нет, давайте карты, личный остров. <свист> Пацаны, я зашел на личный остров, и никто не начал. Нет, не начал. Но там были, были ограниченные патроны. были. Вот я кому-то зашел в комнату. Снимаю комнату, когда кто-то открыл, и зашел, и там отменишь патрон, нет. Смотрите, стреляем и нажимаем на это, вот, оно снова ставится. Вот, я не нажимаю, потом окно. Смотрите, вот здесь, смотрите, если я нажимаю, вот, движется, вот. Вот здесь движется, вот, нажимаю на кнопку у меня. И вот так, есть стенка. Вот, как нажимаю, стреляю, потом капсулу. Оно само ставится, даже если я вот туда ставлю, оно, вот, даже я в небо смотрю и нажимаю на это. Видите, оно само ставится. Давайте поехали в бой. смотрите, пацаны, это вообще легко вот, ставлю вот, нежели улыбаться если вот нажимаю, я вообще на кнопку огня вот здесь не нажимаю если нажимаю, вот так я просто на капсулу вот на это нажимаю капсулу если у вас, например, здесь, здесь, вот я вообще на кнопку огня. Теперь нажимаем Видите? Она сама ставится Нажимаем просто на капсул Ну все Ролик подошел к концу Пацаны, ставьте лайки Подписывайтесь на канал И напишите в комментариях Помог ли я вам? Ну думаю, помог так что ставим лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. И у меня вышли настройки. У кого ПК, можете смотреть мои настройки. Если наберется 5555, то я делаю конкурс на ну, розыгрыш. Ладно. У меня будет на 5555 подписчиков конкурс, турнир, ну, турнир, наверное, розыгрыш будет на сколько может, на 1000 алмаза. первому, кто первый победит, ну, напишите, ставьте айди свои и какой-то креативный комментарий, Но ну, я выберу победителя, когда будет... 5550 подписчиков так что подпишитесь первому победителю 500 алмазов второму 300 а третьему 200 ну еще четвертый и пятый сделаю по 100 алмазов ну и всем пока Filled with objection Filled with recollection So we're losing all attention They don't know I'm in contention their attention Cause I'm making a connection Lyricism and aggression Got me feeling my attention Yeah, sleep, but that's why I'm effective See, so you can't predict my tendencies, I offer no transparency Some people think I'm lost, others think I'll be a legend I'm never gonna stop, till I'm run above second And my thoughts at the top of my mind stay present yeah, Don't let your yeah, dreams stop, cause dreaming yeah, is a blessing Yeah, me you're the same Told me I won't make a name But it's not about the fame It's about keeping me sane So I stay within my lane Feel my blood bump through my veins Feel adrenaline, no pain Welcome all to my domain. Yeah. So let me break, break, break it yeah. all down for you. I ain't never giving up. I ain't never you giving know I'm up. I'm take, take, taking that crown from you.